Приветствую вас, дорогие посетители моего сайта. Меня зовут Филатова Анастасия, и на данный момент я безработная, так как год назад у меня родилась маленькая дочка. Однако, вопреки устоявшемуся мнению о том, что мама в декрете должна быть на попечении мужа или родителей, я зарабатываю сама. Положиться мне не на кого, мои родители давно погибли в автокатастрофе, а муж оставил одну сразу после рождения ребенка, аргументировав это тем, что он не готов стать отцом. И сразу после расставания я столкнулась с огромными проблемами в основном финансовыми. Нужно было прокормить себя, ребенка и как-то держаться на плаву в условиях сильнейшего стресса. И страха перед будущим. На тот момент я даже не мечтала о трудоустройстве так как оставить грудничка было банально не с кем. А работы, на которую можно прийти с маленьким ребенком, как вы знаете, не существует. И единственный вариант, на который я могла рассчитывать, это работать на дому. Но и тут не обошлось без проблем: ведь в большинстве своем это все полнейшая чепуха. Я пыталась шить на заказ и принимать звонки, обрабатывать интернет-заказы. В общем, перепробовала все, что только попадалось под руку. Но нужно было как-то выживать. Однако почти везде я сталкивалась с тем, что с грудничком работать невозможно. Либо меня банально кидали на зарплату и... Параллельно я, конечно, пробовала работать в интернете, но не хватало средств для вложений, поэтому ничего серьезного я не предпринимала. Просто переписывала тексты, разгадывала копчу, отзывы писала на заказ. В общем, много всего. Однажды, сидя вечером перед телевизором, я увидела на первом канале репортаж про работу на дому. И меня как ударило... Ведь в нем обличались все те бесполезные способы заработка, через которые я уже проходила. И говорилось, что интернет-опросы ⁇ это самая лучшая работа для молодых мам. Вот именно поэтому я и решила на себе проверить, как это зарабатывать на опросах в интернете. А следующие несколько недель я посвятила изучению того, как это все устроено и как получать деньги, просто продавая свое мнение в интернете. А что самое важное, каким образом этот заработок сделать своим основным доходом? Информации, которую я изучила на многочисленных сайтах вагоны маленькая тележка. Не меньше и просмотренных обучающих видеороликов. Но больше всего я все же угрохала времени на то, чтобы на практике проверить все усвоенные знания. Что-то работало, а что-то нет, и на тот момент я для себя поняла, что доверять всей информации, которая есть в интернете, нельзя. Любую тему нужно тщательно проверять. С большим трудом со временем я вывела для себя секреты и фишки заработка на опросниках, которые позволили получать в месяц уже более или менее солидную сумму, и этих денег мне стало хватать на себя и ребенка. Однако впоследствии, общаясь в соцсетях и на форумах с разными людьми, я... Поняла, что зарабатывать так, как зарабатываю сейчас я, мало кто умеет. И со временем я решила, что хочу обучать других людей хитростям этого вида заработка, чтобы им он мог приносить существенный доход, ведь, как известно, деньги в семье лишними не бывают. И, несомненно, с помощью моего метода и секретов вы будете зарабатывать на дому без каких-либо усилий, ведь прохождение интернет-анкетирования ⁇ это очень просто и выгодно. Я уверена, вы сможете легко совмещать это дело с основной работой в любое время, а простота этой методики позволит даже самому неискушенному в интернет-ских делах пенсионеру получать солидную зарплату. Ну и, конечно же, не нужно никаких дополнительных вложений после оплаты обучения. Вы просто обмениваете свое мнение на деньги, которые можете получить себе на карту буквально через пару дней. Так как минимальная сумма для вывода с большинства опросников, используемых в моей методике, набирается очень быстро. И напоследок хочу сказать, я вовремя поняла, что нужно брать жизнь в свои руки, не надеясь на других людей, тем более на наше государство, чего я и вам советую. Только вы сами и ваши поступки определяют, кем вы станете завтра. С уважением к вам, Настя Филатова.